Здравствуйте, друзья! Сегодня напишем зимний пейзаж. Вот. Я как на палитру начинаю работу. Как будто холстить у меня и палитра тоже. Не очень увлекаюсь разжижением. Солнечный свет имеет спектр. В центре, в центре белый, потом желтый, потом оранжевый, потом красный, потом розовый. Все это раздвигается и после розового уходит в фиолетовый и дальше в голубые. Тогда появляется эффект сияния. Ну, в нашем случае этот эффект нам нужен. Чуть-чуть поджижаю красочку. Не густо, суховато, натирательно. Набираю снег, который в Тот, который не попадает на... На который не попадает солнечный зайчик. Спокойно настойчиво избавляю холст от березны. То есть королевская голубая вполне соответствует. Так Стремится к середине, но совсем не доходит до середины ствол. У него есть уклон. Показываю этот уклон. Березовая. ветка, Это самый ствол молодой березы. намечаю. Сначала вот так рыхло. Сильно краснит сосновый ствол и легкий уклон имеет еще один березовый краска подвижный, видите, можно ее сталкивать. Так. Беру кисть как бы обыкновенную, беру много черного и уже утолщаю и уточняю мощный темный ствол справа и даже черно, вполне черно внизу. Так, кадмий красный к стволу, солнце здесь его засветило, плюс это же у нас сосна, поэтому она имеет красноватые стволы. Вы знаете, что ветви сосен, они чуть-чуть вот, вот в бок смотрят, вот такими лапами, вот примерно так я их и выстроил. Хотел еще прокомментировать то, что характер линии вот здесь, смотрите. Произошло это интуитивно. Я эти линии сделал не рассуждая, а потом понял, что вам нужно рассудить эти линии. Обратите внимание, эти линии, они как стрелочки, указывающие смотреть туда. То есть это композиционный как бы, трюк получается. То есть, вот если их взять как отдельные, извлечь из картины эти линии, чуть-чуть темноватые, они будут направлять взгляд куда-то в центр этого пространства. Это не случайно. И уголоклоны у них, посмотрите, и длина, и краткость тоже не случайны. Это получилось интуитивно. Но вы имеете в виду, что это можно и математически для себя выяснить, в каком направлении. Положить, э, вот эти указатели условные так еще у меня здесь кусочек хочет быть дорисованным какие-то веточки веточки заслоненность Вот, ну, я думаю, таких сюжетов в интернете тьма тьмущая, э, находите свои сюжеты или копируйте этот, можете чуть-чуть деревья переставлять, но вполне можно писать такие темы удобно и, вы видели, достаточно технологично.